Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. В сегодняшнем видео речь пойдет о таком понятии, как водород. Сегодня я получил комментарий под одним из своих роликов на ютубе, и человек задает вопрос. Я вас не пойму, вы меня, пожалуйста, поправьте, объясните мне, почему водород считается самым энергоемким веществом на планете Земля, если даже не во Вселенной, но при этом... Вы говорите, что водородом, к сожалению, нельзя отопить, эффективно нельзя отопить свое жилище. Я сейчас коротко, но достаточно емко попытаюсь объяснить, почему так происходит на самом деле. Я хочу поставить точку в этом вопросе, потому что этот вопрос терзает многих, этот вопрос застилает глаза многим, и многие люди, не понимая, не зная некоторых нюансов, Копают не в том направлении, теряя свое драгоценное время, а иногда и огромные деньги. Кстати, кому не неинтересна эта тема, на фоне вот телевизора вы можете посмотреть телевизор. Ну, а кому все-таки интересна тема водорода, садитесь поудобнее, я вам немного об этом расскажу. Итак, друзья, водород. Водород самое распространенное вещество на планете Земля и даже во Вселенной. Водород имеет самую большую удельную теплоту сгорания среди всех других горючих веществ, которые находятся на нашей планете Земля. Водород имеет большую теплоту сгорания, чем бензин, дизельное топливо, масла, я не знаю там пропан, метан. Ацетилен, водород имеет гораздо большую удельную теплоту сгорания. Даже в Википедии об этом написано, что водород является самым энергоемким веществом на планете. Но, пожалуйста, на вот этом «но» заострите ваше особое внимание. На эту информацию никто никогда не обращает должного внимания. В Википедии написано да, действительно, что водород является самым энергоемким веществом на планете Земля. Если не ошибаюсь, по-моему, 141 мега на килограмм. Килограмм. К примеру, возьмем удельную теплоту сгорания бензина и водорода. Килограмм бензина. Это 1,00, приблизительно 1,4 литра. полуторалитровая баночка. Это 1 килограмм бензина. Он дает меньше энергии при сгорании этого вещества, этого бензина. Бензин дает меньше энергии, чем 1 килограмм водорода. Но, ребята, 1 килограмм водорода занимает в объеме 11 кубических метров. Не 1,5 литра, как бензин, а 11. Кубических метров, а если быть точным, 11100 литров. Если мы сжигаем 11 кубических метров водорода, мы получаем достаточно большую энергию. Больше, чем это можно получить от бензина, метана, пропана, ацетилена и так далее. Вот в этом заключается подвох. Который никто и никогда не хочет замечать. Упорно замечать не хочет. А, приведу пример. Если мы раз, а, рассмотрим удельную теплоту сгорания метана, к примеру, да, метан это самый низкоэнергоемкий газ среди всех классических горючих газов, углеродосодержащих газов. То есть метан, природный газ, метан самый низкоэнергоемкий газ. Так вот. Сжигая 1 кубический метр метана, мы получим в три раза больше энергии, чем если мы сожжем 1 кубический метр водорода. Вот именно поэтому отопить эффективно свое жилище водородом невозможно. Еще приведу пример. Самый простой способ и самый традиционный способ получения водорода в домашних условиях, это является процесс электролиза. Так вот, если мы возьмем условно какой-то электролизер, подадим на него питание, разложим воду на составляющие, на водород и на кислород мы получим. Гремучий газ. Если немножко потрудиться, можно из такого электролизера сделать устройство, которое даст вам раздельно водород и раздельно кислород. Это более эффективно и более безопасно. Но чаще всего мы используем обычный классический электролизер, который позволяет нам получать смесь водорода с кислородом. То есть, так называемый гремучий газ. Процесс электролиза в ходе которого мы можем получить вот этот вот э, горючий газ, который впоследствии мы можем сжечь, получить какую-то тепловую энергию и отопить свой дом. Так вот, процесс электролиза настолько низкоэффективен, что можно полностью забыть о мысли об отоплении гремучим газом или водородом. Почему? Потому что процесс электролиза, КПД процесса электролиза, Настолько низок, что затратив 1 киловатт электрической энергии, получив определенное количество газов, водорода с кислородом, после чего мы сжигаем полученный газ, получаем тепловую энергию. Так вот, затратив 1 киловатт электрической энергии для получения вот этого газа, после чего мы его сжигаем, мы получаем тепловую энергию на 40%, как минимум на 40% меньше, от того, что мы затратили. То есть, тратим киловатт, получаем, если быть точным, 666 ватт тепловой энергии. Прямые затраты, прямые убытки почти 40%. Возьмем обычный электрический ТЭН, который работает с КПД около 100%. Если быть точным, 96-95%, от 95% до 99%. В зависимости от того, по какой технологии изготовлен электрический ТЭН. Мы тратим, используя электрический ТЭН, мы тратим 1 кВт электрической энергии и получаем от него тепловую энергию практически в том же самом объеме. Но, оперируя водородом, полученным путем электролиза, повторюсь, мы тратим 1 киловатт электрической энергии. И у нас наши потери автоматически, это ни от чего и ни от кого не зависит. Преодолеть эту планку невозможно физически. Таков, к сожалению, закон физики. Мы получаем энергии почти на 40% меньше. Ну и так далее. Чем больше различных трансформаций одного типа энергии в другой тем больше снижается уровень коэффициента полезного действия при работе той или иной системы. Некоторые там говорят, а вот я от солнечных батарей там что-то там получу, трансформирую, там у меня халявная электрическая энергия. Так вот, ребята, если у тебя халявная электрическая энергия, которую ты можешь получать от солнца, от ветряков, от водяной мельницы, от чего угодно, если у тебя халявная электрическая энергия, Используя ее без трансформации, не нужно преобразовывать полученную электрическую энергию в водород, потом сжигать его и получать при этом какую-то тепловую энергию. Ты очень много на этом потеряешь. Даже если ты берешь электрическую энергию от солнца, от ветра, от чего угодно. Если у тебя есть халявная электрическая энергия, условно бесплатная, используй ее без трансформаций ну вот ребята в общем то именно об этом я хотел сегодня вам рассказать хочу предостеречь многих от потерянного времени от финансовых убытков а... учите физику физика достаточно, Занимательная и достаточно тонкая и точная наука. Уважайте законы физики. Не существует бестопливных генераторов. Не существует устройств, работающих с КПД более одной единицы. И вообще в принципе сказок не существует. А также сказочных технологий. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.